Всем привет! Показываю программу, которая идет абсолютно у всех на любых компьютерах. Программа для того, чтобы делать запись с экрана монитора. Называется она... Я сейчас ее запущу. Вот она. Fast Stone Capture. Когда она запускается, вот это вот. Появляется окошко. Значит, что здесь нужно для записи с экрана? Нас интересует вот этот ярлык в виде кинопленки. Вот он, видеозапись. Нажимаем на него. И в правом нижнем углу появляется вот такая менюшка. На английском языке, но ничего страшного нет. Значит, если вы хотите снимать на полный экран, вот ставите вот здесь галочку, ой, не галочку, а точку, вот full screen. Если хотите снимать какую-то часть экрана, ставите вот здесь. Если хотите снимать экран без строки пуск, то есть вот вот без этой нижней строки, где время, ярлыки там всякие. Выбираете вот здесь написано вот full screen without taskbar. И полный экран full screen. Далее, как пишется звук. Если вы хотите звук записывать, вот здесь ставите галочку. Если звук не хотите писать, значит галочку убираете. Если звук нужен, ставим галочку. И здесь у нас есть три варианта. Запись только микрофона. Микрофон Второй пункт Это только будет вестись Запись того, что слышите вы Из колонок Например, вы делаете Какую-то запись, где Ну, не знаю, там Видеофайл какой-то Перезаписываете, либо Ну, короче, будет слышно то, что Вот вы слышите на экране Из колонок, вернее То и будет записываться Микрофон писаться не будет третий пункт, это запись идет и то, что вы говорите в микрофон, и то, что вы слышите из колонок. Допустим, вот выбираете и то, и то. Далее, нужно сделать настройки. Вот здесь есть клавиша Options, опции. Нажимаем на нее один раз. И посередине экрана высвечивается вот такая менюшка. Здесь выбираем качество видео. Значит, есть три качества. Good – хорошее, Beta – это лучше, и Best – самое лучшее. Ну, можете ставить либо вот это Better, либо Best. Я рекомендую Best ставить. Далее. Вот здесь вот галочка рекорд маус поинтер. То есть если галочка стоит здесь у вас мышь будет подсвечиваться желтым таким кружком. Если вам не надо чтобы мышь подсвечивалась убираете галочку. Далее тоже все относится к мыши ну я не трогаю всегда вот галочки стоят. здесь вот размер круга который будет вокруг указателя мыши ставьте всегда 5. По умолчанию это circle это круг и star звезда то есть вокруг указателя мыши будет либо круг либо звезда ну не выпендривайтесь ставьте вот круг далее аудио вкладка как вот видите опять микрофон плюс колонки можно сделать запись как вы на кнопку мыши нажимаете вот если здесь Поставите галочку, у вас будет писаться звук еще кликов мыши. Горячие клавиши. Это при нажатии Ctrl-F11 у вас запись начинается. И Ctrl-F11 запись прекращается. Можете назначить самостоятельно, какую вам удобно. Но можно ничего не менять. Далее, выходной формат. Вот так будет выглядеть видео. И год, месяц, день... Время, часы, минуты. Можно выбрать, как он там по-другому, как хотите, чтобы назывался. Ну, можно ничего не менять. Далее. После того, как вот здесь стоит галочка Play видео запись будет завершена, видео автоматом будет проиграно. Вот эту вкладку можно не рассматривать, но ну, не нужна она вам, в общем Нажимаем, так вот еще, фреймрейт, частота кадров. Чем больше, тем лучше. Поэтому ставьте 25. И жмете ОК. OK. Все, у вас все настроено. Теперь, чтобы начать запись с экрана, вы должны сделать следующее. Программу запустили, нажали на пленку. У вас вот это вот окошко выскочило. Жмете рекорд. То есть запись. И у вас появляется посередине экрана вот такая штука. И вам предлагают начать запись нажатием клавиши Ctrl f 11 либо просто Старт. Просто берете и нажимаете. Ну, либо тот, либо тот вариант. Ну, вот можете старт нажать. Вот нажали старт. Все, запись. Уже пошла. Идет запись. Потом, значит, вы все записали. Вам нужно остановить все это дело. Для этого здесь вот в нижнем углу экрана нажимаете на значки. Вот видите, идет запись. Нажимаете один раз. У вас появляется. Вот такое окно. Записалось 28 секунд. Сейчас попробую, чтобы вам было видно. Вот, запись остановлена. 28 секунд записалась. Вы можете либо дальше продолжить, если вы здесь нажмете. Либо удалить запись, если что-то не понравилось. Либо сохранить. Но мы сохраним. Либо можете не здесь вот запись останавливать, когда у вас на весь экран. А нажать клавиши Ctrl F11. Тоже появится вот это окно. И чтобы сохранить, нажимаем Save. Save нажали. Опять посередине экрана выскакивает окошко. И нам предлагают обозвать этот файл как-нибудь. Вот название по умолчанию вот такое. Также можете выбрать... они а, здесь не убираются. В формате... Вот в таком записывается Windows Media Video. Нормальный формат. Можете назвать как-нибудь там, я не знаю, например, 333. Выбираете папку, куда вы хотите все это дело сохранить. Нажимаете ⁇ Сохранить ⁇ И вот пошло воспроизведение то, что было записано в плеере у нас идет вот так работать в этой программе значит ссылка на скачивание программы будет в описании под видео ну а если хотите посмотреть как эта программа устанавливается тоже ссылка будет под видео